всем привет сегодня будем готовить вкусную и полезную запеканку из кабачков этот овощной кугель сделать проще простого все смешали и в духовку необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео сначала измельчаем овощи и зелень натираем на крупной терке кабачки морковку лук и картофель Укроп и петрушку рубим ножом затем все подготовленные овощи перекладываем в миску добавляем зелень выдавливаем чеснок Высыпаем овсяные хлопья и хорошо перемешиваем. Теперь делаем заливку. Разбиваем в миску яйца, добавляем соль и взбиваем до появления пены. Дальше добавляем перец, кориандр, подсолнечное масло. И продолжаем взбивать буквально полминуты. Выливаем заливку в миску с овощами и хорошенько все перемешиваем. Затем берем форму для запекания. Оптимальный размер формы для взятого количества продуктов 26 на 18 сантиметров. Смазываем ее подсолнечным маслом, выкладываем туда овощную массу, разравниваем, слегка уплотняем и отправляем в нагретую до 180 градусов в духовку на 50 минут. Вот и все.